Данная мантра является защитной мантрой, открывающей возможности человеку зарабатывать деньги, увеличивает энергию любви, очищает карму, она защитная, приводит человека к тому, чтобы он становился мудрым, приводит человека к совершенству и мудрости. Мантра «Тхармакай». Итак, «Намо Тхармакай Самбогакай Нирманакай Тадья Дха». Дана Парамита, сила Парамита, кшанхи Парамита, веря Парамита, Дяна Парамита, пражна Парамита сарватдхарма, шумята сваха. Намот Хармакай, самблгакай и Дана Парамита, сила Парамита, шанти Парамита, верия Парамита, дядха, дала Парамита, пражна Парамита, сарватдхарма, шумята сваха. Намот Хармакай, самблгакай, нирманакай, дядха, данна Парамита, сила Парамита, шанти Парамита, веря Парамита, дядха, дана Мот Хармакайсан БГКМ, монакайта, дед Хадана, паранитета, сила, паранитета, шаки, паранитета, мир, паранитета, прошлый паранитет, сарват, кармаш, дед Хадана, сила,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 Нам вот Хармакайса, нет, сила параметра, параметра, параметра, параметра, сама Это Дедхадана, сила, парамета тена,